Всем привет! С вами я Дилет, и сегодня давайте мы поговорим насчет дорожания этих маршру маршрутов автобусов, троллейбусов и так далее. Давайте посмотрим. ребята. Как вы насчет дорожания этого маршрута? Ой, не знаю. Это очень сложно, конечно, для людей. Я уверена, что людям будет непросто. Особенно тем, у которых доходы не слишком большие. Очень ага. тяжело будет. Ага. Страшно о том, что цены подорожают не только на проезд, уже на продукты подорожали. Говорят, на свет подорожает. Как людям жить, неизвестно. Я уже почти 10 лет на пенсии, да, но моей пенсии хватает только за квартиру заплатить практически. Вот и все. Что вы скажете, чтобы это не, подор... не дорожали? Уважаемое правительство, еще раз посмотрите. Может быть, что-то можно и не повышать. Ага. Ну все. А для вас как сейчас? Ну, мне слава богу есть дети, поэтому мне проще ага. как-то. Дети помогают. Но если бы не дети, я не знаю, что бы я делала. Ага. Это точно. Как вы насчет дорожаний этих? Общественных транспортов. Общественных, да, положительно. Ага. Мне нравится, что. Вы знаете, что дорожают маршрутки, троллей, автобусы? Разве? Да. Я первый раз слышу. Маршрутки на 21, троллей, все 15. это ну слишком. Ведь недавно только на маршрутке повысили цену. Ага. Было 15. А что сейчас дороже много будет? Ага. Ну а? конечно. Дорого, конечно, но не знаю, какая причина в этом есть. Что правительство думает? Есть возможность повышать? Нравится это народу или нет? Я не знаю даже. А? Конечно, трудно. Нам-то всегда немножко скидки есть пенсионерам. Спасибо и за это, но не знаю. Есть дети ездят в школу. Вот если бы сделали так, как раньше было... Где школа есть, самая лучшая школа, та, которая рядом. А сделали так, что выбирай какую, и ездят по всему городу. Поэтому родителям, наверное, деньги нужны для детей, чтобы они ездили. Надо задуматься об этом, я так думаю. А что вы скажете, чтобы это не дорожали? Ну что сказать, там надо подумать. Ой, они же для этого и сидят в правительстве. Ну, можно, но ну, на 5 копеек, ну не на 20 сразу. У нас и так все дорого. Так что дорожает с каждым днем, не поднимать его по часам. Особенно участников не проверяет. Что захотел, настолько и повысил. Кто контролирует это? Никто. А вам сейчас как? Ну, как? Я пенсионерка, мне это нормально. меня ветер бесплатно езжу. Поэтому стараюсь ездить не в маршрутках, а в троллейбусе, в автобусе. Спасибо и за это, что на пенсионеров как-то не распространяется это. Ну, жаль, конечно, молодых, у которых вот есть дети. Вот в чем дело, а так, не знаю. У так вас что? дети есть? Нет, я сейчас одна, у меня все дети взрослые, работают это. Но у них тоже дети выросли, мне 87 лет, так что у меня еще внуки даже выросли. Так что для меня это не так трудно. Ну, повысят, повысят. Я других думаю, о себе так. Я знаю, что нормально. Пенсионерам сейчас по 8, да, Сон? По 80? Да? А если пенсионерам тоже подорожает? По... Конечно, ну что? Да. Все равно за пенсионерам легче. Ну, да. вот хорошо, вот, например, 1 октября Жапаров повысил очень хорошо пенсионерам. Ну Повысил в октябре вот на Очень хорошо Первый раз так дорого. Ну что, мы стараемся воспользоваться Счастлив тот, кому хватает Я так понимаю Я куплю подешевле что-то В общем, вот так Что могу, то куплю Не завидую всем Так что живу как могу Спасибо Насчет дорожания Это маршрута как Давно надо было Солярка поднялась, запчасти вот только недавно еще раз на 30% поднялись. Ага. Все, на что ездить, я не знаю. Маршрут у меня 377-й, Дурдой, ага. таможня. Все. А у нас идет это, по городу, который... По городу тоже надо поднимать, уже давно надо было поднять. Нет, а людям как? Ну вот я что скажу, уважаемые люди. Мы с президентом за одним столом бесплатно не питаемся. Мы тоже, как и вы, идем на базар, покупаем все за такие же деньги. Вы тоже цены подняли, аж дальше некуда. Угу. Все, вот результат. А зарплаты же не поднимают. Вот что мы делаем. Но это вопрос не ко мне. Угу. Это не ко мне вопрос. Угу. Вот. А что вы это, хотели бы, чтобы это было? Чтобы это жителям комфортно и вам? цены не поднимайте и все будет хорошо все может ну это политические просто решение вопроса а не наше что говорить-то а, у вас есть да, столовая? у нас есть столовые но мы очень редко туда ходим ага. все а, а там акции бывают? акции не бывают столовые тоже повышение каждый раз бывает все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 цены на общественные а маршрутки. Я же пенсионерка. Ага. И меня только полудорожка рада. Так что ага. мне не жаловаться не на что. Спасибо большое. Так, вы не знаете, что, и что дорожали? Нет. На 21 маршрут, а на все будет 15. будет 15? Да. А пенсионерам будет половина же, 50%. А 15 это, наверное, 8 будет, а маршрутка будет 10, наверное. Так что терпимо. Ну, конечно, цены на да. все вы живете какие все дорого. Все дорого, все дорого. Но вы знаете, я же с того поколения, которое мы привыкли терпеть. Лишь бы войны не было. Нас так воспитали. Для меня лишь бы не было войны. Ни здесь, ни там, нигде. А что вы скажете, чтобы цены не дорожали? Чтобы цены не дорожали? А что я могу сказать? Ну, все дорожает. Это же не от нас зависит. У нас же бензина своего нет. Мы же его привозим. Что мы можем сделать? Мы хоть, наверное, надо эту войну закончить на Украине. И тогда польется к нам с из России, из Казахстана, и все потешить. Обидно, что если даже война закончится, все равно не подешет. И вообще, ну как, я преподаватель, да, вообще такую информацию получил, что уже не будет дешевых. Ни бензинов, ни смазочных никаких, уже все, все идет к тому, что все дорожает. Ну, конечно, я что могу сказать? И не против этих цен, да? Пусть дорожает. Но тогда должны быть какие-то расширенные социальные программы. То есть поселивать по детям, по маленьким ребятишкам, особенно для детей, у которых большие семьи, Бесплатные там завтраки в школе маленьким хотя бы с первого по Ой, пенсионерам было побольше чуть-чуть. Или льгот, или повысит пенсию. Но знаете, вот это повышение пенсии, это вот ерунда, да, копейки. А почему бы не сделать, как по всем мире? Вот, например, какие-то продукты, да, периодически, ну, с какой-то синей полосой. Пусть с удостоверением пенсионера приходит, да, вот эту синюю полосу означало там 25% скидки. И тогда бы им пенсионерам полегче было. Потому что если будет хорошо жить бабушкам и дедушкам, то будет всем хорошо жить. А у вас дети есть? Ни одна дочка. А, и все. И, и вы, да? да, и внука два, и все. И да. больше не а как сейчас Какие сейчас трудности? Конечно, трудно, трудно в каком отношении, но в отношении питания я не буду жаловаться, потому что я во всем ограничиваю себя, но в силу возраста это нормально, а вот относительно коммунальных услуг и относительно лекарств, конечно, очень сложно. Вот я не так получила, что попала в Россию в больницу, да, упала и попала в больницу в Россию. И там пришлось идти в больницу, да, и там врач выписывает лекарства и говорит, вот это лекарство, а в скобочке пишет еще три названия лекарства. Ведь это вот первое, очень дорогое, а вот эти подешевле. Вы спросите, какое подешевле, потому что одинаково хорошо. А вы пойдите в нашу больницу, там навряд ли вам скажут, купите вот это подешевле. Я пришла к глазному, да, он мне выписал лекарство, я пришла в аптеку, ну, в которую все время хорошо в зиму. Она говорит, она не знает вас, первый раз видит, что ли. На 15 тысяч. Да? При пенсии, например, 12. Да, это у меня хорошая пенсия, 12 тысяч. Она говорит, как она лгала вам такую То есть, видите как? Я пошла вернулась, вернулась, дайте мне какие-нибудь прекрасные подешевле. Но она, правда, изменила, полторы тысячи сделала. Тоже дорого, но, во всяком случае, можно было закапать один раз в глаза. Что вы думаете на маршрутках? Вот я, к сожалению, очень редко езду на маршрутках. Ага. Насчет цен не могу ничего сказать. Я сама пенсионер. Ну, я, когда я захожу в маршрутку, плачу 15. А, а какое-то заключение дать не могу было, к сожалению. Ага. А что, что вы думаете, что, -то? что -то это убрать даете? снизить цену? Это? Ну, как был беспорядок в маршрутках, так он и есть. Там очень тесно, не продумано для пассажиров. Там должно уже определенное количество сидеть Андамес, к сожалению. Ну, надо работать вот, транспортником над этим делом. Было бы очень хорошо, если бы наше правительство хорошие автобусы пустило по городу. Не такие, которые сейчас ходят, как коробочки ташкентские, а хорошие автобусы. Наши люди это заслужили. Вот это я думаю. А насчет маршрутов не могу сказать. А сейчас вот говорят, что привезли новые автобусы. Вы видели? Нет, я не видела. Вот Я опасаюсь, что как бы это не были ташкентские, вот эти узбекистанские, которые на солярке, но от смога дышать нечем уже. Ни нам, ни депутатам, ни им, никому пользы нету. Хотелось бы, чтобы они были на э, газе. и Чтобы были хорошие, комфортабельные автобусы. Те не видел. Если такие же, как вот эти квадратные маленькие, прошлый раз они как-то купили по городу, ездят же маленький автобус Я лично против, конечно. Дорожание общественные в Да, дорожает, но мы не ездим в коляской невозможно. вот а так удобно, дорожает, что делать, не знаем. А вы что бы, сказали бы, чтоб чтобы не заражало? Чтобы не заражало, это, конечно, государство должно думать в первую очередь. А какие у нас могут быть, да, действия со стороны людей? Больше тогда пешком ходить? А чтобы пешком ходить, нужны тротуары. Тротуаров нет, мы ездим на маршрутках. Это такое замкнутый круг. Мы сын против. А что если... Метро открою. Метро. Ну, я читала насчет этого, когда мы в школе были, у нас была программа такая, а школа, метро. И мы узнали, что у нас под отводом <Hungarian> а а очень много телевизионных каких-то там каналов, вот этих труб, ли э в общем там провода, которые а? трогать нельзя. И, конечно, вся коммуникация должна еще же глубже пойти. Это весь город рыть. Было бы хорошо, если бы у нас было как типа метро, типа поезд, как в Турции. Он как бы с общественным транспортом вместе будет ездить. Было ну, бы классно. Вот меня спросили у некоторых людей, как они относятся к подорожанию, транспортному средству. А я вот так не слышу. А, Поделал, что люди какие-нибудь акции для водителей маршрутов, чтобы они тоже ездили по этим акциям сопровождались, по акциям сопровождались, и это, у них в конечках тоже было, чтобы это, для водителей здоровое. Я вот так вот хочу, а вы как, а вы как наш от этого денег? Пишите в комментариях, а я вам буду приглашаться, я могу ответить, всем пока.